Привет, меня зовут Ян, мне 15 лет. В детстве, да и сейчас, я хотел стать полицейским. Но в нынешней России я не вижу себя полицейским, поскольку почти нет возможности не брать взятки и быть настоящим честным полицейским. И поэтому я хочу, чтобы Навального допустили до выборов. И поэтому я, че я требую честной конкуренции. Приходите в штаб, чтобы... Поставить подпись за выдвижение Навального в президенты. Пора выбирать.